как-то сильно напряжена. <реш> Выпить воды? Водки. Выпей водки. Привет, друзья! С вами Анета из English Show. И этот выпуск мы снимаем для тех, кто только начинает свой путь в английском языке. Вы часто нас просите снимать видео попроще, мы прислушались к вам, и поэтому сегодня я буду рассказывать вам о глаголе в английском языке. А еще бонусом будет 25 основных глаголов наиболее употребляемых в английском языке. Чтобы выпуск был интересней, все примеры мы взяли из культового сериала «Друзья». Признавайтесь в комментариях, кто смотрел сериал, а кто собирается смотреть его на английском. Колокольчики отшлифован. А еще подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте нас постоянно, рассказывайте своим друзьям, бабушкам, дедушкам, всем, кто там учит английский язык. И колокольчик, есть колокольчик, обязательно его тык. А сейчас основная информация. В английском языке есть три основные формы глагола. Первая форма, мы ее еще называем начальная, это форма инфинитив. Вторая форма, past simple, форма, которая выражает прошедшее время. И третья форма, форма past participle. Форма на полнорусски еще переводится как «причастие прошедшего времени». Так, стоп, если там кто-то собирался уходить э, или переключать канал на что-нибудь другое более интересное, то не делайте этого. Еще немного теории, и мы переходим к практике. Итак, друзья, чтобы использовать эти знания на практике, нужно знать еще кое-что. Когда вы начинаете использовать глагол в прошедшем времени, то вы увидите, что глаголы делятся на две группы. Глаголы бывают правильные и неправильные. Так вот, с правильными глаголами на самом деле все просто. Мы берем глагол past simple, либо past participle и добавляем к нему окончание "-иди". Например, я играю play, я играл played. С неправильными глаголами придется немного заморочиться. Я сейчас сразу вспоминаю своего первого учителя английского языка, и это где-то был класс второй. Не, не буду рассказывать эту историю. Если вдруг вам будет интересно узнать про Валентину Митрофановну и что она там рассказывала во втором классе, Пишите в комментариях, и я как-нибудь обязательно расскажу. Просто нужно выучить. Они не поддаются никаким правилам, законам. Такие себе бунтари на английском языке. Или такие себе бунтари в английской грамматике. Поэтому просто берете и учите их. Моя преподавательская практика показывает, что большинство студентов сталкиваются практически с одной и той же проблемой. Вроде бы и глаголы выучили, и все в порядке. Но есть в английском... Три глагола, такие как do, be and have. В чем их сложность? А сложность их в том, что они могут быть вполне обычными глаголами, выражать какое-то действие и переводиться. Do делать, have иметь и be быть. Но также они могут быть вспомогательными глаголами в предложении. И тогда они не переводятся, а лишь помогают основному глаголу формировать время либо строить вопросительные, отрицательные предложения И чтобы было более понятно, я приготовила примеры И первый пример с глаголом do Тебе это нравится? Ты это любишь? Второй пример с глаголом be в личной форме Он здесь будет звучать как is Is he a good guy? Is he a good guy? Он славный парень, хороший парень. Третий пример с глаголом have. Джо, ты смотрел в окно? Друзья, надеюсь, что все было понятно. Если возникли какие-то трудности, то я рекомендую вам записаться на первое пробное занятие в нашу онлайн-школу English Show. Первое занятие бесплатное, вы там сможете задать все интересующие вас вопросы преподавателю. А еще на занятии вы сможете озвучить э, свою цель, почему вы хотите учить английский, для чего вам это надо. И преподаватель построит вам индивидуальный план обучения. А теперь мы переходим к 25 глаголам английского языка. И первый глагол ask. Ask – спрашивать либо просить. Sometimes we ask inappropriate questions. Sometimes we ask inappropriate questions. Иногда мы задаем неуместные вопросы. Глагол be – быть. Просто будь другом, хорошо, будь поддержкой. Третий глагол ⁇ call, call. Называть, окликать кого-то или звонить. Звучит хорошо. Я тебе позвоню. Ну или ты звони, неважно. Глагол call. Называть, окликать кого-то или звонить. Следующий. Come. Приходить. Приезжать. Don't pick up the phone. Then he comes over. Just don't pick up your phone. Then he comes over. Не бери трубку. Ну, тогда он придет сюда. Come. Приходить. Приезжать. Do. Делать. What do we do? What do we do? What do you mean what do we do? Что же нам делать? Итак, do это делать. Fill. Чувствовать или ощущать. I feel, great. I, feel great. I feel great. По поводу глагола feel никогда не говорите I feel myself. Просто поверьте на слово. Следующий глагол find. Find находить, обнаруживать. Don't worry, we'll find them. Well, don't worry, we'll find Не переживай, мы найдем их. Find. Находить, обнаруживать. И следующий глагол get. Get один из самых распространенных глаголов в английском языке. У него столько значений, он такой многоуниверсальный, как швейцарский ножич. Но сегодня я дам вам основной его перевод. Get это получать что-то, приобретать. Can I get, a blue bow? Can I get a blue bow? Могу я получить синий банк. Итак, get это получать либо приобретать. Give, give, дать, передать, подарить. Give me that phone. Just give me that phone. А дай мне телефон. Give, дать, передать, подарить. Запоминайте, повторяйте. Следующий глагол go идти, ходить. Why don't you go talk to him? So why don't you go talk to him? Oh, yeah. Почему бы тебе не пойти и не поговорить с ним? Go идти, ходить. И глагол have. Have переводится как иметь. А у тебя есть то, чего нет у меня have, иметь. Глагол know переводится как знать или разбираться в чем-то И вот вам почти скороговорка Они знают, что мы знаем, что они знают, что мы знаем А напишите в комментариях, получилось у кого-нибудь повторить если получилось, вы молодцы. Глагол leave leave – покидать, уезжать или оставлять. Я действительно видел, как он уходил. Глагол look, look – смотреть или выглядеть. Вы обе посмотрите на меня, посмотрите, как молодо я выгляжу. Друзья, обратите внимание, что в этом предложении мы встречаем два значения глагола look – смотреть и выглядеть. Дальше у нас make. Make переводится как делать, создавать или готовить что-нибудь. Здесь э, часто возникают трудности. В чем они состоят? Потому что у нас в английском есть два глагола, которые переводятся как делать. Один do, а второй make. Вкратце скажу, что do всегда выражает какое-то действие. Мы его используем, когда говорим о выполнении какой-то работы. Make, в свою очередь, мы используем, когда говорим о каком-то креативе. Приготовить чашку кофе, либо сшить платье. Если вы хотите больше узнать о глаголах do and make, то у нас уже есть такое видео на канале. Сверху есть такая всплывашка, и вы можете, когда закончите смотреть это видео, посмотреть следующее про do and make. А пока идем дальше. Глагол say, say говорить, сказать. You are to say. You you are to say. you you, are to say. Ты должен сказать. Say говорить, сказать. See видеть, осматривать. I wanna see. Let me see. Oh, I wanna see. Let me see. Let me see. Я хочу посмотреть. Дай мне посмотреть. Итак, see это видеть либо осматривать что-то. See казаться, представляться. Yeah, but you don't Да, но ты же не хочешь казаться слишком назойливым. Seem казаться, представляться. Глагол take take брать или хватать. Okay, would Хорошо, вы его просто заберете? Take брать, хватать. Следующий глагол tell. Говорить или Рассказывать Скажи ей, что она хорошо выглядит Итак, tell, говорить, рассказывать 21-й глагол, мы почти подошли к концу Think, думать, размышлять Я думаю, что ты лучше, чем ты сам думаешь о себе think, Думать, размышлять Глагол try. Try, пытаться, стараться. Anyone else is welcome to try. Anyone else is welcome to try. Alright, I'll try. Кто-нибудь еще приглашается попробовать. Итак, try, пытаться, стараться. Use. Use. Использовать или пользоваться. Rachel, use your head. Rachel, use your head. Rachel, используй свою голову. Переведем мы дословно. Либо скажем Rachel, думай, думай, use your head. И теперь глагол want. Want, хотеть, желать. Я хочу, чтобы ты осталась. Я хочу остаться тоже. Так want это хотеть или желать. И последний глагол в нашем сегодняшнем списке глагол work. Work. Работать. Это не сработает. Ставлю на то, что сработает. Work. Работать. И вы хорошо сегодня поработали. Мы с вами узнали, что такое глагол, и выучили целых 25. Один мой знакомый говорит, что для того, чтобы заговорить на английском языке, достаточно выучить тысячу. Ну вот, считайте, 25 у вас уже есть. Для удобства мы записали все эти глаголы в PDF-формате и выложили в Telegram-канале. Поэтому переходите по ссылочке и учите их. Учите глаголы. А сейчас, наверное, у всех возник актуальный вопрос. Это что, правда, а не это? Да, это я. Я постригла волосы, покрасила их. У меня стоят брекеты, но в целом это я. Да? В целом это я, значит, значит классно. Хорошо. Все это время была мысленно с вами и наблюдала за нашим каналом со стороны, запасалась новыми идеями и сейчас готова и хочу ими делиться. Друзья, вы, наверное, заметили, что у нас на канале появилось много ведущих, и у нас есть идея. Мы хотим разделить ведущих на разные рубрики. Вот, например, я буду рассказывать вам про английский на примере песен, фильмов, либо интересных фраз, как сегодня. Осталось дело за малым. Нужно придумать название рубрики. Помогите, напишите в комментариях, как бы вы хотели, чтобы эта рубрика называлась. Например, Топ от Анетты. ну типа топ от Анетты. как будто Анета топы. В общем, топ от Анетты, либо ваши варианты. А сегодня с вами была Анета из English Show. Пока!